Если на первых этапах кредитор не забрал в счет долга имущества, или если, пройдя все этапы торгов, лот никто не приобрел, вы все равно сможете его приобрести. Спустя время этот объект снова выйдет на торги с уже более сниженной стоимостью и также пройдет все этапы с аукциона до публичного предложения. Такое решение принимается после собрания кредитора.